что первый раз в магазин увидел. Завтрак 70-х. Детский сад Буратино. После мер карантина. Да, еще ведь картина. Двадцать восемь детишек, платишек и штанишек, тянутся к паре книжек. Утром ранним гурьбою прибывают, с лапшою суп молочный в семь зуб непрочный сестрица, витамины и каши, пропитание наше, и с раскраса, лид издания сказок Ланч восьмидесятых Будни школьной столовой под рисунком с коровой в полдень булочку с чаем расторопно Вкушаем. Академик Иоффи Пил Со сливками Кофе. Ну, а нам, комсомольцам, К пирамидам и кольцам Смысл какой возвращаться? Чтоб Идти, а не красться, Быть Насколько удастся, А не ныть И казаться. Хотя здесь существует музей сельскохозяйственные очень интересно. Допустим, то, что сам раньше в России плугом пахали до революции. Здесь такие машины, конечно, лошадьми они, но все механизировано было уже, уже в 19 веке. Здоровые комбайны, только все, все делается за счет лошадей. силы. Точно так же в быту. Очень, очень много зверей внизу бегает. Иногда бывают целые такие табуны, олени по 12 13 штук. У меня у самого же был э, два раза. Один раз я кабанас бил в машину, другой раз оленя. На полном ходу, 90 км в час. Машина Но, вся в древности. Нет, мы едем крадоус. Это не зависит от нас. Это улетит на Боно. Мы едем на Фробур. Крадоус. Это Да, это да, да, да, да, да, это не да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, штрафуют, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, они довольно дорогие. В зависимости от того, если ты, допустим, сам платишь еще, скажем, 500 евро, тогда ниже страховка. А если полностью застраховаться, это довольно дорого. Это не стоит. Это старые машины не стоит. Это только если новые. А потом вот этого сбитого животного куда? Потом лесник забирает, не знаю, что он с ним делал. Сам ест или продает, или что-нибудь.